В 21.00 по московскому времени. Так что вот написали, сколько, тут, сколько можно готовиться. Причем это не вопрос. Это такое утверждение. А вот, привет из Волгограда. Привет Волгограду. Слава, где был 5 11 2017 Был, что-то люди, похоже, из будущего пришли, где был. Меня тут, я смотрю в чате, спрашивают, где я буду. Это ФСБшники, что ли, интересуются, где я буду. Мы пока не скажем, где я буду, но те, кому нужно, знают. И поверьте, там, где нужно быть, я буду. Так вот, Пермь тут вот прислал нам фотографию с прогулки. Очень, очень хорошо так криково креативненько. Новосибирск. Вот тут тоже фотки с Новосибирска. Вот такого порядка. А там еще тебе масса фотка присылали где-то на асфальте. Написано. Надо завтра поставить. Так. Там нет на асфальте Так, Сызрань Тольятти Вот такая встреча сторонников Очень хорошо Вот тоже Сызрань Тольятти Всем привет Это я так понимаю было в воскресенье Вчера мы Фотографию Леши не показали Последнюю Вот последняя фотография такая, Сделанная вчера ага. Вот он, собственно, не унывает. Так. Ну, наверное, от писем прочитайте к новостям. Нас... Ага. Вот спрашивают за поддержку ВКонтакте и за распространение информации будут давать ревкойны? Ну, обязательно присылайте нам и запросы, все мы вам сделаем. Пишет человек из Калининграда. Мы с вами свяжемся, в помощь оказывать очень хорошо. Так, ну, напоминают, что 19 сентября 1790 года Александра Радищева сослали в Сибирь за то, что он разрушал покой общественный и умолял должное к властям уважения. Ну, Причем надо сказать, что в то время как-то власть можно было за что-то уважать, да? Сейчас абсолютно вообще не за что. Так, ты хотел что прочитать. Да, новость, что по поводу Александра, ну, то есть, в смысле по поводу Альберта Гурджияна, что завтра в обл. суде, э, это на Большой Покровской улице, будет заседание по его делу, начало будет в 10.00. Так что все, кто может, подходите, поддерживайте его потому что поддержка нам необходима. Uh -huh. Без поддержки друг друга будет очень сложно бороться с этим варварским режимом. Так, еще что-то есть? Да, э -э у нас еще есть новость совершенно тоже ужасная. То есть э в Омской области, в Азовском районе водители маршрутки Бесплатно возил в город нуждающихся в медпомощи и малоимущих людей. Так вот, его так называемые коллеги по бизнесу, они решили, что он создает им нездоровую конкуренцию. Начали на него писать жалобы в прокуратуру. Потом, когда прокуратура отказала, они обратились в управление Ространснадзора. И там к нему возникли, естественно, вопросы. Был суд ему э, присудили штраф 50 тысяч рублей за то что он помогает за то что бесплатно помогает людям причем на него были постоянные нападки угрозы э, прокололи колесо э, грозили сожжать ближе конфликты всевозможные с конкурентами э, разбили ему очки то есть он возит соседей все равно и своих друзей и тех кто нуждается, не обращая внимания на эту угрозу. Ну, вот что за люди в стране, за копеечку готовы сгнобить тех, кто помогает совсем уже потерявшим какие-то шансы на то, чтобы выживать в этой стране, когда нет медицины, нет возможности нормально питаться, лечиться. То даже не это главное, не то что за копеечку, а человек, который оказывает помощь, оказывается, не может оказывать ее бесплатно. Это законное право любого человека. И это почему-то не возмущает чувство верующих. Почему не возмущает это чувство верующих, а? что нельзя оказывать ближнему своему помощь? Где там гундяев хренов? А? Почему это не возмущает никого? Какие суды вообще, о чем речь идет? Судью намыл такого, сидеть должен такой судья. Там все верующие должны собраться и сказать, блин, он так возмутил наше чувство, там, унизил, там, хуже, чем пусирает. Его надо в тюрьму немедленно вместе с председателем суда и всеми остальными. Как вы говорите, что творится вообще в головах так. людей? Так, вот ураган Марии лишил крову премьер-министра Доминики, и он заявил, что мы потеряли все. Ураган э, пришел к ним пятой категории, то есть высшей категории, снес там все с лица земли вообще э, просто. И после этого понизился, как говорится, ослаб до четвертой категории мощности ослаб, а то есть такой слабенький. Ну и пошел дальше. что там дальше будет неизвестно, но вот это Доминик уже снес. А в Москве и в России продолжается тема минирования зданий. Вот на днях сообщили о том, что заминировано управа района Внуково. Почему на днях? Это сегодня. Это сегодня сообщили они на днях. Вчера было 9 там каких-то управ заминировано, сегодня еще там сколько-то, 5 или 4. Э вот, эвакуированы десятки зданий вообще. И э в Москве вот пишут 8 управ. Так. В Екатеринбурге массовые эвакуации проводятся. В Воронеже, Значит, в Краснодаре. Тоже 8 торговых центров эвакуировали. И силовики тут отметились. Наконец они выяснили, кто же все это делает. И обнаружили источник телефонных атак, который находится в Брюсселе. Я так понимаю, в штаб-квартире НАТО. НАТО больше ничем не занимается, а сидят, названивают таки наломанным русском зачитывают, им там написали по-французски, по-немецки, по-английски, ну, кому как, да, и они там читают, где что заминировано. Ну, вот так, видите, НАТО борется с Россией. Ну, просто прикол, конечно. Вот из Брюсселя, оказывается, звонят и, и все это пытаются тут заминировать. Очень смешно, конечно, просто я так... Понимаю, что вот это вот к месту такая фотка, сейчас ходит по интернету, вот так. Рафинад гексоген, вкус сезона, проверь подвал, скоро выборы. Очень правильная мысль, очень правильная, потому что, ну а что еще? Чем еще Путину развлекаться, кроме таких вещей? Одного из ведущих YouTube-канала «Немагия» Алексея Псковитина вызвали на допрос в Москву в качестве свидетеля. Мы в, в аэропорту встречали и наши сторонники, значит, и его сторонники, и журналисты. И, в общем, было все хорошо, там видео есть, и нам прислали тоже разные наши товарищи, и фотографии, и видео, так что нормально. И, Количество голодающих в Забайкале шахтеров выросло вдвое. Ну, больше чем вдвое, раз их 50 уже голодает. Значит, два с половиной раза выросло количество голодающих. И я прошу тех наших сторонников, кто там находится, в Забайкале, поддержите их всячески. Тут пишут зависло, отвисло. Вот соратники пишут. Срочная новость. В Ростове-на-Дону власти устроили геноцид против своего народа. Тем самым сожгли заживо около 89 человек. Российские СМИ молчат. Ну это врачу а вообще это информация, речь. Информация о чем это? Это ты где вычитал? Это вот в чате пишут соратники. Понятно. Новосибирские коммунисты проведут митинг в поддержку КНДР. Вот. В поддержку КНДР проведут. Коммунисты уже не те. Я напоминаю, что Советский Союз очень негативно относился к Северной Корее. Очень негативно. То есть гораздо более негативно, чем, например, к каким-то европейским странам. Хотя это была коммунистическая страна, и там, допустим, к Западной Германии, не так негативно относились, как... А к Корее Северной имеется в виду. И Китаю. Китай тоже туда же попал. Поэтому у Советского Союза даже специально при охране границы были такие, рекомен... ну не рекомендации, а приказы соответствующие, что пограничная зона, там пограничная полоса такая-то, такая-то, такая-то должна быть на границе с капиталистическими странами, Китаем и, значит, и Северной Кореей. То есть они были приравнены по э, тем вещам, которые там, устраивались на границе. То есть если на польской границе просто С-100 скала, там КСП и так, мелочь всякая, то там, э -гей -гей, там как минимум 2 километра расстояние пограничной полосы как минимум 2 километра ну и так далее то есть чтобы никто муха не, не пролетела и вот коммунисты как-то они забыли про это они забыли что Северная Корея не была другом Советского Союза так что очень даже странно я имею в виду ну, период Брежневский я не имею в виду сталинский период когда там Кимерсен командир батальона советской армии стал вдруг диктатором кореи Коммунисты уже не те да, коммунисты не те. Ну и молодежь, которая пишет про эти коммунистов, тоже, конечно, не представляет, какие они были и что это такое. Мне понравилось, как «Открытая Россия» написала это обхохочешься. Ну, люди моего поколения поймут. Новосибирская областная комиссия партии КПРФ, возглавляемая Анатолием Локтем, организует митинг. Это, это так они перевели обкомп. КПРФ, областная комиссия партии, обком переводится, оказывается, областная комиссия, очень интересно, конечно, ну, молодые люди, им простительно, для них что комитет, что комиссия, им пофигу мороз. ну, видишь, вот, так что, все, эпоха ушла, молодежь не помнит, да и старье тоже не помнит, идет там за этих... Топить за Северную Корею. О, Господи. Легкоатлет Иванов скончался от ножевого ранения в Москве. Да, странный такой инцидент. Опять погиб спортсмен. То есть, тренер говорит, он девушек каких-то защищал. В полиции говорят, что это какие-то... Конфликт произошел и вообще вот еще один конфликт был в центре столицы, тоже из-за девушек какие-то кавказцы порезали двух охранников, одному ухо отрезали, ну, какие-то страшные вещи творятся причем одновременно. И я напоминаю, что спортсмены как-то у нас, причем все ведущие погибают и попадают в общем-то под раздачу, да, вот сегодня пришел, сдался в ФСБ убийца вот, драчева вот этого пауэр вот я даже и назвать это читаю с трудом вот и это в хабаровском крае значит убийца месяц скрывался и удивительно что его не могли найти и если бы он не сдался они вообще что ли его не нашли месяц скрывался Человек за убийство. Они ищут только, наверное, те, кто лайки там поставил против Путина. А кто убийство совершил, не ищут. Потом, недавно в Бурятии, вот этот Юрий Власков был убит и стыкан ножами, в общем, ужас, что творится. И мне кажется, это вот как-то как все-таки связано с тем, что происходит сейчас в информационном мире, поскольку. Спортсмены это те люди Единственные Которые дают хорошие новости Кроме спортивных Нет ни одной хорошей новости Мы это еще заметили в 2009 году Я помню уже раз двадцать 20 рассказывал ну, Потому что это очень показательный случай Это был значит, Август 2009 года Медведев там был президентом И в Берлине наш спортсмен взял как, какую-то там медаль, золотую, ходок. Ходок взял золотую медаль. И это была единственная положительная новость. Все остальные новости были такие. Упал, значит, эти русские витязи упали, разбились, и на дом, причем там на даче упали. Потом упала чемпионка России, тоже по авиаспорту. На следующий день, значит, вот это, и одна новость, то есть там какой-то корабль угнали, какие-то пираты, полная фигня, в общем, и одна новость, Ходок взял золотую медаль. На следующий день, значит, снесло Саяны-Шушинскую ГЭС, и там что-то погибли люди, какие-то еще страшности, значит, произошли, и, Сообщили, что, значит, этот ходок, который получил золотую медаль, прилетел в Москву. Это единственное тоже. Его встречают там. Третий день, значит, умерла женщина, на которую этот самолет упал. А, людей, значит, поснимали с, с этой с горы, которые убежали от это, Саяна-Шушенской, этой ГЭС, там еще что-то. В общем, какие-то тоже ужасы, пожары, взрывы и новость Медведев наградил этого ходока там орденом каким-то, ну то есть вот не было бы этого ходока, все не было вообще никаких новостей но я понял, что это все закончилось и говорил уже об этом, наверное, весной этого года или когда, или прошлого года я уж сбился, прошлого, наверное, года когда этого ходока, конкретно вот этого, лишили наград за допинг, то есть все новости оказались впустую, представляешь и вот сейчас такое ощущение, что как-то вот они не в кон, эти спортсмены, понимаешь. О, Мальцев про ходака уже десятый раз рассказывает. Ну что делать? Бывает. Да? Потому что такой яркий случай, тем более, что вот хорошо, что вы десятый раз здесь слушаете. Другие же слушают не десятый раз. Поэтому простите уж мою любовь к ходакам, поэтому я, я, может, и одиннадцатый раз расскажу. Из, из Кемерова в чате пишет многодетная семья. Вячеслав, нынешняя власть при помощи продажных судей выселила нас из единственного жилья, но мы не сдаемся. Будут ли все судебные решения после 5 ноября аннулированы? Ну, по крайней мере, буд будут исследоваться. Все это, наверное, невозможно аннулировать. Во-первых, исследоваться, а во-вторых, все по жалобам, безусловно, все, на которые будут написаны жалобы, будут аннулированы. И будет рассмотрение заново. И Это, я думаю, справедливое решение. Я понимаю, какой ад будет. Ну что ж, будем заниматься. Автобус с китайскими туристами въехал в дом в центре Москвы. Ну да, вот видишь, как китайским туристам вечно не везет в автобусах, я бы порекомендовал им ходить пешком. Как только автобус, так и с китайскими туристами. Это уже классика. Просто по всему миру. Ну, может быть, туристов там больше, чем, чем везде, да? Ну. В Казани во время праздника на детей упал металлоконструкция. Это Уже был такой, уже металлоконструкция где-то недавно совсем падала на детей. И так же, как и в Казани, говорят, что все обошлось без жертв и травм серьезных. То есть так везет. Вот только недавно. у Мальцева пишут. Да. Во дворе саратской многоэтажки произошел очередной провал грунта более чем на 10 метров. То есть открылся вход в Нарнию, представляешь, очередной такой. Вот в Омске, в Саратове, это классика. Такие входы в Нарнию открываются. Багажная система во Внуков не работала более двух часов. Ну, нам пишут, что гораздо больше, что там такой сбой, что всех выгнали грузить чемоданы вручную. Ну, бывает. А вот на учениях Запад-2017 вертолет дал зал по зрителям. Это то, о чем мы говорили в пятницу или в четверг, а в пятницу говорил я, что Путин-бедоносец прилетел, приехал в Ленинградскую область, и там обязательно произойдет беда. именно, ну Потому что он бедоносец, только мы предполагали, что какой-нибудь танк с моста на кого-то слетит, но здесь не танк слетел, здесь произошло покруче, вертолет просто отстрелялся по автомобилю, видео советую посмотреть, очень интересное. Жаль, что не по Путину, конечно, вертолет стрельнул, много бы проблем сразу решилось бы. Сразу вот, представляешь, что вертолет Ну, стрельнул, нет, Вова, и, и нормально. Ну, временно его задержат, пока мы его не освободим. Там все сразу же начнется. Как Вову грохнут, сразу все это... Ну, и причем он может сказать: да я же вообще случайно вот как здесь. Ну я, я же не нарочно и вот Пескова спросили насчет инцидента на учениях Запад-2017, а он переадресовал вопрос Минобороны. Минобороны назвала провокации сообщения о залпе по зрителям учений Запад-2017 и переадресовала. Вопрос в западный военный округ В западном военном округе опровергли сообщение об обстреле зрителей на учениках Запад-2017 Но потом сказали, что такой случай был, но не в этот раз и, и не там, и вообще не по этому поводу А где не сказали Помнишь, как вы... Может ли Ланселот победить дракона? Может Но не сейчас и не ланцелот, и не дракона. Вот так и здесь. То, то же самое. То есть, ребята прогнали полную фигню, конечно. Там, говорят, три человека пострадали, полную фигню. То есть опять получилось, их там нет. Да? Ну, уже опубликован рапорт в средствах массовой информации. 16 сентября 2017 года пара полковника Самахина, ведомый старший лейтенант Волчков, выполняли взлет с аэродрома Пушкин в 14.00, полет на полигон Лужский по и, и, так далее, и так далее. В 14.47 после получения разрешения от РП полигона при выполнении третьего захода на боевом курсе таком при включенном ТТТ, произошел сам произвольный сход на С-8. И командир экипажа Арштина доложил и так далее, и так далее. В общем-то, все-все нормально, все понятно. Так что это, это было не там, и не здесь. И вот... Э, Стратегически да Да, и самое интересное, что... В Твиттере, интересно написали, на учениях вертолет открыл огонь по зрителям, по тем зрителям, которые смотрели по ТВ ювелирные бомбардировки Сирии из Каспийского моря. Да? То есть, наверное, очень сложно верить в то, что в Сирии эти же люди попадают именно в террориста. Да? То есть, которые в и в Пургу бьем, бьем по врагу, но иногда по своим. А здесь вообще, то есть, когда 7 километров кидают бомбы, ну, не выдерживает никакой критики все это. Вот стратегические учения Запад-2017 проходят с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии. Это такая справка, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава участвующего в маневрах составляет 12,7 тысяч военнослужащих. Всего на все. Всего-навсего, 12,7 тысяч. Вообще нет ничего. Пехотная дивизия. При этом на территории Беларуси задействовано 10 и 2 тысячи человек. От Беларуси около 7 тысяч, от России около 3. Представляете, то есть в России фактически никто не участвует. 3 тысячи <свят> участвует. Два пехотных полка. Представляешь? Одна, одна бригада, если уж так точно быть, даже не два пехотных полка это уж слишком, да, там. Одна пехотная бригада. Вот так вот, интересно просто. И, значит, легенда учений, чтобы все знали. Вымышленные государства Лубения и Весбария решили дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Поддержали сепаратистов, которые объявили северо-западную часть страны самопровозглашенным государством Вейшнория. Хорошее название надо использовать, Вейшнория. Белоруссия при поддержке России применила против сепаратистов армии, авиацию и флот. У Белоруссии есть флот. Я не знаю, где у Белоруссии флот. Охренеть, что белорусский флот, это очень хорошо звучит. Авианосцы, белорусский авианосец. Таков Сценарий учения «Запад-2017», который по заявлению Минобороны России носит сукубо-оборонительный характер. Белорусский флот. это не встать, это просто жесть. Такие выдумки. В Кремле, значит, напомнили позицию России по договору о сокращении ракет средней и малой дальности. И сказали, что будут его придерживаться. А вот там Песков это сказал. А вот что там, Сенат думает, США, они хотят отказаться от некоторых пунктов договора, и это, в общем-то, они пока не могут комментировать, потому что надо посмотреть. Я не знаю, как они собираются придерживаться этого договора, когда они сами пишут везде, что э, баллистические ракеты, они сделали э, ну, тяжелые баллистические, таким образом, что они летят э, ближе. 5,5 тысяч километров, то есть могут быть использованы как ракеты средней дальности, это недопустимо по этому договору. А крылатые ракеты э летят таким образом, что могут пролететь там 5,5 тысяч километров, да? и тоже это недопустимо, причем эти ракеты, которые летят не с самолета, а с, с земли, то есть это как раз запрещено этим за договором, то есть они подгоняют ра ракеты таким образом, что они по дальности не соответствуют этому договору и при этом говорят, мы его будем соблюдать как? Я вообще они его уже нарушили а вот Путин призвал... славься свободными и я пишу тоже да, все, видите, вот так появляются названия Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующих. Да, и вот тоже хорошо в Твиттере написал э, Бедарев Валерий, он написал, что Путин призвал обеспечить армию РФ каменными топорами, потому что ну, все остальное производится, конечно, там, за рубежом, какие э, комплектующие, о чем речь, все, что связано, допустим, сейчас, с любой компьютерной техникой, с авионикой, с любой электроникой это все произведено, ну, как минимум, в Китае, да, как минимум. Так вот и в Китае создали ударный дрон-вертолет. Да, выглядит этот дрон-вертолет вот так. Очень, кстати, внушительно. На него подвешивают, видите, всякие ракеты. И он сам летает, сам уничтожает, в общем, сам все делает, разведует И все, все в порядке. Вот, вот такой вертолетик создан впервые. То есть китайцы впереди планеты всей по вот дрону-вертолету. Почему не квадрокоптер, почему не а, самолет? Ну, тут, наверное, специалисты объяснят, что я понимаю так, что тот двигатель, который стоит он двигатель внутреннего сгорания там. поэтому квадрокоптер не годится а самолет он ну в смысле тот который взлетает по самолетному требует специальных полос и так далее а здесь раз с любого места взлетел отстрелялся вернулся или не вернулся но это уже не имеет значения потому что там нет человека и поэтому ничья семья плакать не будет и когда говорят что в Китае очень много солдат, много людей, и поэтому у них большое преимущество. Мы обращаем внимание на то, что Китай сокращает армию человеческую, да, и увеличивает армию дронов. То есть они тоже не хотят терять людей. Поэтому, в общем-то, ничего интересного впереди нас не ждет, если будет Вова у власти. ВДВ провели уникальное десантирование в рамках учений Запад-2017. Да, это вот все в рамках этого учения десантировали сил СИЛ-76 во время дождя. Это уникальное десантирование, понимаешь, во время дождя и при низкой облачности. Я думаю, что десантникам Советского Союза бы это сказали. Они бы сильно удивились, что это оказывается уникально. Ну ладно, ночью на Северный полюс там десантироваться, да, или, или в ледяную воду десантироваться тоже ночью, там, ну, или на лес, там, или так далее. А вот во время низкой облачности и дождя такие вещи обычно просто не замечали раньше. Ну, дождь и дождь, низкая облачность, какая разница, по большому счету. Минобороны России ответила на обвинение Литвы в нарушении границы. Да, одна что они сказали? Они сказали, что они спросили разрешения у диспетчера Вильнюсского. Представляешь, какая прелесть? Говорит, мы грозовой фронт облетали, спросили разрешения, он, он нам разрешил. А он сказал, что можно, а почему нет? Такая чушь вообще, просто диву даешься ты. Это взрослые люди такую да, херню пишут. Военные. Двоенные, да, причем. Но ну, они говорят, это не мы расстреляли, это вообще ни здесь, не там. Представляешь, вот просто откровенная ложь во всем. И, и потом нам рассказывают: вот говорит, вот там на Западе врут, а вот мы-то правду говорим, у нас совесть есть. Мы каждый день ловим их за язык, каждый день видим, как они врут, и, и все, и они как-то не меняются, да. 10 танков армии США получили повреждения во время транспортировки по территории Польши. Там что-то какие-то злодеи засели. То украли у них какие-то телескопы, теперь танки повредили. В общем, жуть какая-то происходит в Польше. А Путин потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS. То есть, видишь, вот, оказывается, точность ГЛОНАСС не такая, как у GPS. И в связи с этим очень интересно читать заявление крашенинникова о том что россия может стать экспертом безопасности в мире то есть да то есть россия может стать и и, и, и а да и экспортом безопасности, вернее. Россия может стать экспортом безопасности, это безопасность, которую обеспечивают наши вооруженные силы на Ближнем Востоке, это как раз на Ближнем Востоке безопасность, и безопасность критической инфраструктуры структуры, технологическая безопасность, ну да, ее обеспечили. Только что сейчас мы про это рассказывали, про Саян-Шушенскую ГЭС. И безопасность информационных сетей в борьбе против киберугроз. Прямо перед этим новости о том, что Путин говорит, что надо бы подтянуться до GPS. Да? GPS сколько лет уже, они этот ГЛОНАСС не могут притащить, чтобы по точности хотя бы соответствовал, как, как вы можете, с кем вы будете, какими киберугрозами бороться, если вы а, даже не можете точку географическую найти, откуда она будет при всех ваших системах, у вас даже нет систем, чтобы найти точку, откуда эта киберугроза исходит, интересные ребята». И вот, которые являются чумой 21 века. Это они, что ли, являются чумой? Я не понял, к чему он это сказал. А, это киберугроза. это такие, как Крашенинников, являются чумой 21 века. Это вот, я бы не мог не согласиться. И особенно мне интересен доклад «Единой России», который они обозначили тоже готовиться к съезду благосостояния и социально-экономическое развитие». Представляешь, нищета и жопа так должно, должно называться это, это благосостояние и социально-экономическое развитие. Они просто издеваются. Этот будет доклад Единой России. Блин, называться должен нищета и жопа. Вот, а, причем жопа ко, и, и ко второму докладу относится, в том числе это государственно-политическое развитие, государственно-политическое развитие, это обассоциация. Одни воры посадили других воров, все воры, одни успели кого-то посадить и, и ждут, когда их будут сажать другие воры. Это государственно-политическое развитие. И еще доклад внешняя политика, вот это вот как раз то самое слово, которое я употребил. «Не считай жопа, можно все три, три доклада объединить под одним названием». Да, и вот это будет в Высшем Совете, они обсуждают сейчас, и вот такой доклад, значит, такие доклады будут на съезде, о чем заявил Неверов журналистам. А Путин, говорят, встретится с представителем бизнес-кругов в ближайшее время, об этом сказал Песков, а потом как-то он так сказал, что и непонятно, и, и разные СМИ пишут по-разному. Вот пишут, что Песков значит, заявил, что Путин встретится с представителем бизнес-кругов России, и вдруг следующее сообщение. это Причем об одном и том же заявлении. Вот как можно так заявить, что все написали по-разному? Песков отказался подтвердить возможную встречу Путина с российским бизнесом. Сделано одно только заявление, но оно написано вот таким образом, причем все эти СМИ контролируются Кремлем, это идиотизм, а фразу он сказал одну, в общем-то, планируются контакты и на, на перспективу, и в том числе на ближайшую перспективу, вот так сказал. Видимо, он наш. обладал таким высоким искусством в что да. даже никто не может понять, да. как он врет. Вот. и случилось в общем-то страшное, что и должно было случиться, в России впервые отозвали право на дальневосточный гектар то есть ну, то, о чем мы говорили начали раздавать в жопе мира землю и ту теперь отбирают представляешь первый гектар отобрали ну потому что я понимаю какая-то женщина Ванинского района Хабаровского края она быстренько собрала документы, подала и официально, значит, могла претендовать на а, место какое-то, где сквер находится, это центральное место. Она там хотела цветочный магазин открыть и через суд у нее все, в общем-то, похерили, если так можно выразиться. скажет, что нифига себе, с сыном рылом в калашный ряд. Ну, там эти чиновники не успели сообразить чтобы отжать эту земельку, а тут тетка какая-то, раз прибежала, все, они видят, законных оснований нет, отказывают, ничего, ну, давайте через суд ее тогда пропустим, и все, так что, видите, вот, такой-то Путин насчет, помнишь, я говорю, добавить второй гектар, он хотел, я говорю, помнишь, я сказал на, на днях, что первый-то отниму, так оно и случилось, Почти 50% опрошенных россиян не видят смысла в экономических действиях государства. Блин, представляешь? А, соответственно, вот 46,7% рабочих россиян представляют цели и смысл экономической политики. Ты, знаешь, похоже, они более интеллектуальны, чем я. Потому что я не знаю, как это можно представить смысл и цель экономической политики, которая уничтожила страну. Полностью. Или они представляют смысл и цель. Вот ко мне подошли, говорят, вы понимаете смысл и цель этой экономической политики? Я говорю, ну, был, помню фильм был такой, вспомнить все. А это можно взять это название, переначить да, спиздить все. Вот, да, ну, смысл экономической политики мне понятен. Если так, то да. Или там развалить все. А, а так вот, если как-то, как они, как глубокомысленно, наверное, я как-то не могу так так масштабно-то мыслить. Вот тут какой-то очень умный Петя Васильев в чате э, спрашивает. Мальцев, неужели вы верите, что русский народ способен из бухового состояния перейти в другое фазовое состояние, революционное? Да, буховое состояние это и есть революционное. Да, так как алкоголь приводит человека в изменяемое состояние любой... Психиатр скажет, что нет, если там при наркотиках стабильная эйфория, да, то при алкоголе эйфория может тут же закончиться и, все, и перейти в какую-то взрывную стадию. Вот Мальцев сознательно замалчивает факты убийства чеченами русских людей за последние дни. Это плохо для национальности. А вы нам напишите, пожалуйста. Вот. Что я замалчиваю? Я потому что замалчиваю ту информацию, о которой не имею представления. Все, что я знаю, я стараюсь сказать. Поэтому, если у вас есть что сказать, напишите, мы озвучим, о чем вообще речь идет. Если о той драке с охранниками, где ухо отрезали, мы сегодня про нее говорили. Если что-то еще было, расскажите. Если в Хабаровске убийство вот этого Драчёва, то там азербайджанец его убил. Да, что ты хотел? А, я хотел еще следующую новость озвучить, что Кураев э, возложил ответственность, э, то есть он э, заявил, что патриарх Кирилл легализовал право на насилие. Ну да. То есть он сказал, что моральная ответственность за это на РПЦ есть патриарх Кирилл после скандала с Пусси Райт реализовал право на ненависть. Абсолютно точно Кураев сказал. То есть мы все удивлялись, как можно девчонок сажать в тюрьму ни в коем случае. Он их простил, он их простил, блять, проститель там. Мы тебя не простили. Ну вот... Абсолютно точно. И сейчас, э -э, в общем-то, джин выпущен из бутылки, отморозки, э -э, у кого православие головного мозга, там что-то жгут, взрывают. Но, судя по всему, по нашей информации, вот, проанализировали, узнали их единицы вообще. Вся, все это христианское государство, так называемое, состоит из двух человек, Я да? Из двух человек, оно все это христианское государство, это точно не ИГИЛ. Ну, связано с органами. Ну, это понятно, что с органами, поскольку такие, как всегда, это ФСБшный высер, это всегда ФСБшники таких создают. А что пьяный дебош священника в Сургуте арестовали на 15 суток. Ну, так. нормально, там посидит 15 суток. Будет, может быть, кого-то на путь истины наставит из сидящих там вместе с ним. Наконец-то да. с пасткой поработает. Да, да наконец-то. Так что вчерашнее чтение швейка оказалось, видишь, этим, так сказать, ну, в жилу, то есть мы ожидали, что он присядет как раз на приблизительно такой срок так и получилось вот сегодня очень много споров и там я не знаю драку в а интернете по поводу памятника Калашникову вот такой памятник открыли в Москве Калашникову вот. и очень похож на некоторые ужасные памятники Высоцкого с гитарой а тут ну, памятник Калашникову причем там Такие гонки вокруг этого ведутся, и Макаревич уже назвал бездарным и уродливым этот памятник. Но я, кстати, и более бездарные и уродливые памятники видел, это не самый бездарный и уродливый, так что тут я не могу, так сказать, согласиться. Это дело вкуса, конечно, памятник ужасный, и человеку гражданской одежде, держащий в руках автомат, смотрится как минимум странно, да, как минимум странно, такой с автоматик стоит, если еще не автомат Калашникова отдать а Томпсона, автомат то вообще и шляпу так было вообще прикольно ну а что можно сказать вот тут особо сильно возмущались те, которые считают, что автомат Калашникова это что-то ужасное, это это оружие, которое отняло жизнь, там, е-мое, там, какого количества людей и так далее, и так далее. Я напоминаю всем, что оружие само по себе не стреляет. Но автомат хороший, ну, дайте говорить откровенно, хороший, дешевый автомат, стреляет достаточно метко. Если бы был какой-то другой, его бы этот автомат не делали во всех странах мира. То есть, это востребованное оружие. Но если бы не убивали с этого оружия, то убивали бы с какого-то другого оружия. Или вы думаете, если бы Калашников не сделал автомат, никто бы убивать никого не стал? Ну, до Калашникова убили очень многих. Гораздо больше, чем убили из автомата Калашникова. Да? Давайте уж так говорим откровенно. Поэтому я не думаю, что за это надо наезжать на человека, который был сержантом, без всякого образования. И придумал такую машину. Да? И, ну, памятник мне тоже не очень понравился, но я думаю, что все как-то вот в одну кучу сгребли. Какие-то пацифистские настроения абсолютно ненужные, да. Абсолютно ненужный, То есть пытаются как-то нелюбовь к Путину э, перенести там на Калашникова, там, на, кого -то, на Советский Союз, еще на кого-то. Все, забудьте, Советского Союза нет. Путин есть. Калашников тоже помер. Давно ничего плохого он не сделал. Сделал кучу всякого оружия очень хорошего. И нам оно тоже пригодится. Так что не надо. Да, он увековечен еще и на нескольких флагах э, определенных государств. Ну да, автоматы есть, конечно, на всяких флагах различных африканских государств. И вот, а вот другое, конечно, плохо, ты знаешь, вот сегодня пришла новость, что умер Станислав Петров, а умер он, оказывается, еще 19 мая, а это тот самый знаменитый Станислав Петров, который предотвратил мировую ядерную войну который, получив информацию о том, что э, ну, американские, так сказать, средства стратегические наступательные сработали и на Советский Союз летят ракеты, он этому не поверил, разобрался и выяснил, что это, оказывается, сбой системы. Если бы он этому поверил, не разобрался, не выяснил, а отреагировал бы сразу, то... Наверное, мы бы сейчас тут не сидели. Мир бы был другим. Да, мир был бы другим, как минимум. Так вот, Станислав Петров, я напоминаю, умер 19 мая, а об этом сообщили только сейчас, потому что никого не интересует ничего, кроме денег и всякой херни. Я имею в виду эту власть. Эту власть ничего не интересует, кроме домов там в Биарице. Поэтому... Надо, конечно, вот таким людям увековечивать память таких людей. Вот что Петров не заслужил памятника, конечно, заслужил. Конечно, заслужил. Суд обязал Навального и фонд борьбы с коррупцией опровергнуть информацию о фонде СОЦ госпроект и какую-то часть там из фильма вырезать. В общем-то, такое... Так. Такой смех, блядь, просто. Ну, представьте Навальный как выходит и говорит, мы тут опровергаем, сколько будет смеха, а? То есть, Усманов не коррупционер, блядь, обоссаться, <сíck> <сíck> обоссаться вообще просто. Ну и все такое прочее, да? И то есть, вырезать вот то, что Усманов не давал взятку. Ну, ладно, почему нет? Вот, э или там Медведев. Не коррупционер. А вот еще один некоррупционер Вагит Олег Перров купил паркинг для мегаяхт в центре Барселоны. Представляете, вот я, я, я хотел написать, но потом не стал. Я хотел написать в Твиттере: Вагит Олег Перов купил паркинг для мегаяхт в центре Барселоны. А что сделал ты для России? Ну да, потому что они всячески нам. Рассказывают, что они максимально невероятные вещи делают для России. Вот, например, упомянутый выше Усманов, который получил орден какой-то святого Ебукентия в Италии за заслуги перед Итальянской Республикой, за реализацию проектов по реставрации исторических зданий и объектов, о чем подарил каким-то детям-инвалидам автобусы. И еще что-то, и там меценатствует по полной программе. Абрамович в Англии меценатствует, покупает всякие челси на наши бабки. И этот вот Марину купил, ну я имею в виду не женщину Марину, а паркинг для мега мегаяхт, так называется, в Барселоне, да, тоже за наши деньги. И тоже какую-нибудь медаль за это получит, ну, например там какой-нибудь Орден Гауди, да, но если это Барселона, за улучшение там Барселоны, чтобы все там было хорошо. Почему же они все улучшают Италию, Барселону за наши бабки Англию и не улучшают Россию? А Россию только грабят. И как они могут это делать? При помощи своего дружка Вовы Путина. Я напоминаю, что Вакита, Олег Беров, он сделал... В Саратове производство цианида натрия, который находится в городе, который находится у нас прямо вот, я не знаю, на заводе «Оргсинтез» часто нам оттуда люди пишут, да, вот и если произойдет авария, то Саратов и Энгельс погибнут, а зато в Барселоне будет людям жить хорошо что те деньги, которые качают от нас, а проектная а, прибыль у них была 1 миллион долларов в день. Но это они тогда собирались выпускать, ой, господи, этого цианида, натрия. Ну, в общем, короче, сейчас они выпускают 2,5 раза больше, чем планировали. Ну, то есть они сейчас получают, ну, если не 2,5 миллиона прибыли в день, ну, 2-то точно. Такая прелесть, да? Кстати, такая мысль, что... ради, ради чего? Вот извини. Вот, э, собственность вокруг этого завода нейтрон стала стоить... ну оргсинтеза, это раньше нейтрон, стал стоить гораздо меньше. То есть фактически ограбили людей. Опасность колоссальная для нас. А Крашенинников сегодня говорит, что мы по поводу безопасности можем всех проконсультировать, блядь. Иди проконсультируй крашенинников, блядь, в Саратове, людей. Мне кажется, это у нас национальная такая черта. Она идет еще от семейных взаимоотношений. Но хотя, это, может быть, моя точка зрения немного ошибочная, но обычно бывает так, что к своим близким людям и своим женам официальным относятся, если мужчина, то достаточно пренебрежительно, иногда даже, может быть, грубовато. Но зато для других... Для каких-то там знакомых, дальних, они готовы себя показать в лучшем свете. Конечно. А зачем тут? Тут и так, в общем-то, их будут любить, и э, можно ездить на своих близких э, и в Коста-Гриб. Ну, так они ездят в своей стране. Да, вот сегодня в Твиттере написали, Кабмин выделил регионам один миллиард рублей на доплаты к пенсиям, а на спасение банка открытия выделили 1 триллион рублей. В тысячу раз больше чем пенсионерам. Нормально? Красный котельщик отгрузил для ТЭС во Вьетнаме уникальное оборудование. Да, и вот фотография уникального оборудования, она меня просто потрясла. Сейчас, где она тут? Так, так, так. Вот. Вот так выглядит фотография уникального оборудования. Это уникальное оборудование, которого больше нет вообще в истории человечества. Представляете, ну, выглядит так. Это диаэратор, длина его 32 метра, диаметр 5 метров, объем 400 кубов. В чем уникальность диаэратора, я не знаю. Диаэратор это то, что из жидкости выгоняет газ. Сатуратор это... То, что загоняет, зератор выгоняет. Да? То есть, я сразу же вспомнил знаменитую историю про сатуратор. Вот когда я вот эту херню посмотрел, которая является чем-то невероятным, да, я сразу вспомнил, что времена Никиты Сергеевича Хрущева э, с Николаевским, кажется, заводом в Цыгане. Бригад цыган потом, помните анекдоты по этому поводу были, там бригад цыган покрасит пароход с одной стороны, да, дирекция зовут с другой стороны. И вот они заключили договор, что произведут сатураторы, вернее один сатуратор, там было написано в договоре сатуратор. И объем 80 там, кубов был сатуратор, но имел в виду, что надо было, они же тогда литровые были, то есть, как, как это все происходило, то есть был просто бачок такой, и они были, обменивались в 50-е годы. То есть ты сдаешь, тебе закачивают туда газированную воду, потому что баллонов-то не было, и ты пользуешься, наливаешь воду. Потом, когда все кончилось, сдаешь. Тебе другой, дают заправленный, этот отдал, такая сменная та же: тебе дают заправленный, ну, платишь там какую-то копеечку. И цыгане зафигачили один большой сатурат на 80 кубов и предложили этому директору, значит, расплатиться. тут так, Кирилл, по меньшей мере, сказал, вы что, ребят, с ума сошли? они а говорят, ну, вот в договоре. И они пошли в суд, а в суде их послали нафиг. Они там своим табором выехали на Красную площадь, был скандал, и Никита Сергеевич скомандовал отдать им бабки, в общем-то, а там директор куда-то уволили. Вот мне кажется, это из этой же серии. Это такие же цыгане сделали вот этот диаэратор и рассказывают нам о том, что это совершенно уникальное оборудование. И когда мы сегодня показываем дрон из Китая, да, и рядом вот эту бочку, такой, которая является, причем дрон не уникальный, в их представлении это обычный дрон, а вот это вот уникальный, уникальная цисцерна, абсолютно. В общественной палате выяснили, как россияне относятся к мигрантам. Да. Не любит, говорят. Как в том, анекдоте про кота, которому яйца отрывали. Эх, и не любит. Вот. Так, так и здесь. Эх, и не любит. Ну, причем надо... Надо сказать, что отметили, что раньше не любили 76%, а теперь только 66% не любят мигрантов. И вот, и знаешь, почему это? Это потому что упорядочили, там что-то сделали и так далее, и так далее, и стало, в общем-то, лучше. Лучше стало. Просто стало настолько, что про мигрантов уже никто и не помнит. Раньше было... Там хреново от мигрантов, да, сейчас просто хреново, поэтому про мигрантов никто и не вспоминает. Уже не до них. Да, уже не до них. Роспотребнадзор считает нужным проверять работу зарубежных коллег, чтобы обеспечить безопасность поступающих из других стран товаров. Да что ж, что там курят в этом Роспотребнадзоре? Даже им так указали, говорят, ну, нас вообще, говорит, интересует, чтобы там у нас э, все нормально было, а не за рубежом. Они уже на, намыливаются ехать за рубежом проверять проверки, проверки на дорогах, так это называется. И, причем они вот это вот э, все... В предложение правительства внесли, представляешь, официальные, что они будут там, те товары, которые готовятся к отправке в Россию, они будут их проверять там. Ну там лучше же их проверять, да? там же удобно. То есть Кто-то из Роспотребнадзора решил на халяву пожить нормально за бугром. Они решили коробку распространить. Да, это, ну можно это, сказать, вообще терминал вот главный терминал. Мы будем где-нибудь там на Ямале сделаем на Ямале. И там Роспотребнадзор может эти товары проверять. Где-нибудь -то на Ямале, там на новой земле. Запросто. Сотрудники Роскомнадзора платят на работе за каждое нецензурное слово. Да, и по этому поводу целая статья, а за нецензурное слово они платят рубль даже я бы и то там не больше ста рублей, наверное, в день платил бы, а то и меньше, наверное, рублей 30, может быть. Это смешно, да, и причем глава Роскомнадзора сказал в приличном обществе, матом не ругаются. Да, в приличном обществе не с матом, там бомбят Сирию, там устраивают рок-н-ролл на Украине, там грабят свой народ в приличном обществе, там саждают за лайки, репосты, там не разрешают гулять, там, ну, там вес в приличном обществе, но матом ругаться нельзя. Помнишь, как это дети, мама, там тук-тук, сара... дети, вы что делаете в сарае, трахаемся, мама, смотрите, не курите, вот это приблизительно то же самое. Жириновский назвал срок окончания эпохи Путина. Да, и нормальный срок. 2030 год. То есть Жириновский решил сыграть с Путиным в Мугабы. А мы не хотим, чтобы Путин был Мугабе. Мы Мугабы-то не хотим в Африке, а уж Мугабы в России мы не хотим тем более. Понимаете? Поэтому не получится. Ну, при всех, так сказать, правительских способностях Вольфча здесь он так сказать, не в попад, сказал, не будет. Путина не будет по-любому. Правительство РФ утвердило размер премии за медаль на Олимпиаде 2018. Да. 4 миллиона за золотую, 2,5 миллиона за серебряную и 1,7 за бронзовую. Видишь как, то есть нормально решили. Дмитрий Медведев, еще Путин машину подарит, там все, то есть они опять, опять рассчитывают на то же самое, что они будут сидеть вечно, там, платить спортсменам, дарить машины, кайфовать. То есть у них рутинная такая работа, для них ничего не происходит, они провели учения, победили нас и эту, как она? Как, как она называется, на республика вновь возникшая. Они ее победили и все, и успокоились. Ну, Путин посмотрел, нормально стреляют по своим, вертолет долбанул очень хорошо, все, видишь, нормально, говорит, а, говорит, не будут стрелять. Если они не будут, то вертолет сам стрельнет, что тут нормально, самое главное, чтобы взлетел. Так что, Посмотрим. Гутерриш поддержал смелость реформ ООН. Гутерриш, ну, генсек ООН, поддержал вопреки мнению России реформы. Вопреки мнению России 128 стран поддержала реформы. То есть все говорили в России здесь, что ни одного шанса у Трампа нет провести реформы. 128 это значительное большинство, ни одного шанса не провести, и я могу сказать, Вов, вот зря, что с самого начала ты нас не слушал, если ты слушал с самого начала, год три назад ну и два года в том числе когда ты там выступал в этом в ООН говорили о том, что время реформ пришло, что ООН либо развалится и не будет существовать как организация либо будет реформироваться, если ты не был таким упертым то ты бы сам выступил с предложением, тебе бы дали Нобелевскую премию потом зареформировать. Не надо было ничего делать, там воевать нигде не надо было, Сирию бомбить и так далее. А можно было войти в историю как реформатор. Но для этого Мальцева надо было слушать, понимаешь? Мозгов-то своих нет, и у твоих друзей там мозгов нет. А вот у Трампа есть какой-то Мальцев. Какой-то Трамп подсказал, и все нормально, вот он... Сейчас войдет в историю как реформатор ООН. И к вопросу о твоих друзьях, Волк. К вопросу о друзьях. Казахстан выступил в поддержку реформ ООН. Правильно. Казахстан выступил в поддержку реформ ООН. Все правильно? Это о друзьях. Так что из 93 стран 128 уже там. И плюс Казахстан. Ну, я думаю, что и Белоруссия, и все остальные будут там же. Ну, есть такое понятие, как конформизм, нафига им быть. Лучше быть со всеми, быть с тем, кто побеждает, причем в реальной ситуации, которая назрела и перезрела. ООН нужно реформировать, ООН совещательный орган, который ничего не решает, так не должно быть. То есть будущее за тем, что человечество на земле строит общий дом. С общей безопасностью, с общими законами и так далее, и так далее. Такой общечеловеческий бонапартизм. Но без Бонапарта. И с Англией. Помнишь, mm -hmm. как я сказал Пьеру? <laughs> Он так удивился. Я говорю, вот мечта Бонапарта сбылась. Он так удивился. Говорит, как? Я говорю, ну, объединенная Европа. Да. Я говорю, с единой валютой. Ну, как Бонапарт хотел. Да. Я говорю, и без Англии. И без Англии. Англия сама ушла. Все, как хотел бы, Напар. Хиллари Клинтон допустила возможность оспорить итоги президентских выборов в США. Ну да, она допустила. Сама же механизма нет. И, и быть не может. Особенность э -э, как бы, американской конституции в том, что это догма что ее никак нельзя, это же, это же, ее нельзя перешагнуть, и нельзя ее изменить, Понимаешь? то есть там какие-то поправки, которые сделаны 200 лет назад, и почему они сделаны, потому что они и в смысле конституции были заложены, поскольку они перекочевали с декларацией независимости, но их что-то там не прописали, и вот эти вторые, я про вторую конкретно поправку, про другие говорю, то а, и, и это же целое историческое событие, что они были приняты. Понимаешь? То есть это догм ее никак не разорвешь, никуда не, не подотрешься, в отличие от российской, где Вова подтирается. Поэтому, возможно, когда-то в будущем будет такой механизм. Пока его нет. В Сент-Луисе после протестов полиция задержала более 120 человек. Что за анекдот про кота? Ну это про Пастернака рассказывают, что у кот очень страшный был, кусался. На самом деле это не про Пастернака, потому что я читал еще за 1800 какой-то год в календаре этот анекдот, и поэтому, ну может быть это так совпало и, и, и какого-то они вызвали не русского там ветеринара или кого, чтобы он кастрировал кота, он взял клещ. Крутанул Оторвал кот, заорал, зашипел Побежал сказал Эх и не любит Ну то есть у него такая практика Коты это действительно не любят. Но я говорю, я читал Гораздо более раннего периода Поэтому может быть так Так часто может быть говорят Так вот что В Сент-Луисе после протестов Полиция задержала более 120 человек да, но ну самое смешное, мы сегодня разглядывали э, у протестантов символику И там оказалась вот эта вот галочку у протестантов Очень смешно было То есть там кто-то поприсутствовал из подготовки Вот среди этих протестантов в Сент-Луисе Надо больше информации Первую военную базу США открыли в Израиле? Да, до этого не было Бас США теперь есть. И это очень важный момент, очень важный, поскольку там Баша Расад, да? и если Соединенные Штаты в рамках коалиции будут наносить удары с территории Израиля, ну, хотя Израиль и сам с своей территории спокойно, ну, ну не с своей с территории Ливана, там он заходит, но все равно наносит. Но это будет уже несколько другое, если еще и США будут поддавать оттуда парку. Да? Кроме всего прочего, те формирования вооруженные, которые находятся на территории Сирии, они периодически чем-то там стреляют. По Израилю, да, и если они будут бабахнуть по базе США, то это опять будет несколько другой уже расклад. Поэтому посмотрим, это интересная тема. ИГИЛ совершили ожесточенное нападение на ВС Сарфхамин. Да, а знаешь, следующее, что будет после открытия базы. В США посольство разместят в Иерусалиме. Вот посмотришь, прям в ближайшее время. Хотя мы с тобой видели посольство в Тель-Авиве, оно в очень хорошем месте, на берегу моря, в такое прям замечательное в Иерусалиме море, нет, ну, я думаю, что будет не море, а посольство. Да, ИГИЛ, видишь, в Сирии, который уничтожен, вот Никак не умирает. Сейчас, видишь, ожесточенное нападение на позиции правительственных сил осуществлял. Нам сказали, что их за Ефрат уж выгнали, все, они бегут по пустыне, уж подвязали, плачут. А они, нет, оказывается, в самом центре умудрились атаковать. Эрдоган раскритиковал США за отказ продать оружие для его охраны. Видишь, ну, то есть, видно, Эрдоган уже всех запарил. И тем более, что охранники там устроили в США драку, скажут, им еще оружие продай, они еще стрелять там начнут. Вот. А я обсудил он с премьер-министром Эрдоган ситуацию вокруг референдума в Курдистане. Это как-то зловеще звучит и ничего хорошего для Курдистана не несет. Абсолютно ничего. То есть, если у них будут согласованные действия, то это будут не очень хорошие действия в отношении... Курдистана вот, пишет, Мальцев на французском вине сразу помолодел Да не пью я вино, ну что и И водку не пью, алкоголь я не употребляю КНР потребовала США занять ответственную позицию По проблеме корейского полуострова Да Ну что значит ответственную позицию Это значит сидеть в носу ковырять И ждать пока толстенький еще куда-нибудь шмальнет Ответственная позиция это что? Ну человек не идет ни на какие переговоры Бомбить его по какой-то причине нельзя Ну потому что Китаю это не нравится, Путину не нравится и так далее То есть надо сидеть и ждать пока он сам кого-то разбомбит То есть совсем от наглости опупеет, да и что-нибудь куда-то пульнет Ну Путин опупел, от наглости ждали и, и дождались Ну надо еще и этого вырастить Украинские медики пикетируют здание Рады, требуют погасить долги по зарплате. все счастливые люди. В России медики даже пикетировать никого не могут. Тут вот они сейчас придут в Госдуме, медики куда не поедут. Автозаки. Конечно, они будут как белки сидеть по клеткам. Так что, есть, видишь, определенные преимущества у украинских медиков. Вот в лагере в Одессе пожар был, э -э и, значит, там двое детей, Максим Тихончук э и Екатерина Ной. Они представлены, значит, к медалям за спасенную жизнь, поскольку они вывели детей из горящего дома, там чуть ли не 40 человек был, а вот а они вытащили 23 ребенка, пишут, из огня. А было 42, ну, другие, я так понимаю, сами вышли, а три ребенка не смогли выйти, погибли, сейчас там разборки очень сильно идут. В Одессе уже арестовали людей там, которые халатно отнеслись ко всем этим делам. Ну, что ж. Это очень страшные вещи. И если люди головой не думают, то, конечно, будут такие пожары, и дети будут вынуждены становиться героями. Да. Украинскую САУ «Гвоздика» разнесло на куски мощным взрывом под Николаевым. Да, видишь, не только российский вертолет стреляют, но еще и вот. В Украине сдетонировало что-то. И Украина начислила штрафы российским авиакомпаниям за полеты в Крым. Иностранные наблюдатели прибыли на Украину на военные учения, РАПИД. И в Чехии на военном объекте тоже произошел взрыв. Видишь, сегодня как-то все о взрывах. Вот Те задержанные в лондонском метро, которые взорвали ведро, вот это вот, они, оказывается, воспитывались в семье, где там приемные дети, и этих детей там 268. Представляешь, с 70-го года эти родители воспитывают 268 детей. Ну, правда, как-то они воспитывались. Так странно, я так посчитал, они попали туда в возрасте 17 лет в эту приемную семью, то есть особо сильно там их и не воспитаешь уже. В Абхазии погибла россиянка, упала с пятого этажа. И вот интересно то, что пишут по, со слов представителей Союза туризма, была мощная волна отказов туристов от Абхазии в этом году. А видишь, что ли Мальцева услышали. Жи... Да, женевским сантехникам повезло. Они обнаружили в канализации десятки тысяч евро. Да, причем, я так понял, каких-то женщин задержали, которые в сортир выкинули. Сто тысяч евро, как говорят. Причем какие-то деньги порезали. Ну, там что-то совершенно непонятная какая-то история. Вначале э, была информация о том, что что из банка эти деньги были смыты в унитаз. А потом сказали, что там в ресторанах это было смыто в унитаз. и в общем-то, Ну, до этого еще в 2014 году жительница Германии выиграла 400 тысяч евро в лотерею и тоже смыл их в унитаз. Такие бывают вещи. А вообще, я когда услышал про банки, я подумал, что это... Как в фильме «Без изъяна», где Деми Мур играет, и Майкл Кейн, где играет. Отличный фильм, советую посмотреть, как там бриллианты украли из банка. Вот их как раз через унитаз все смыли. Просто -то несколько тонн бриллиантов, ну не тонн, 700 ли, килограмм бриллиантов смыли, смыли в унитаз. Поэтому я думал, что и деньги также, что сценарий повторился, люди ничего не решили, не придумывать нового, взяли и, и смыли. Вот пишет, бабло не пахнет, да, а это оказывается вот какие-то две испанки и по 500 евро купюрами. Ну я не знаю, по 500 евро это две пачки, разве можно засорить три сортира? Ну, навряд ли, что-то какая-то фигня. Вот, полтора года назад Петербург Петербуржец пытался смыть останки соседей в канализацию. То есть, что только не смывают. Какие-то соседи его беспокоили, они там что-то вели антиобщественный образ жизни. Он их убил и решил не есть, а смыть в канализацию. Ну, видишь, вот завились трубы, его задержали. А в Германии занимается сейчас расследованием нападения на Ангелу Меркель. Оказывается, во время предвыборной кампании старушка какая-то с зонтиком на нее пошла. Охранник решил, что она хочет заколоть зонтиком. И вот сейчас разборки идут. Не знаю, будут ли старушку привлекать с зонтиком. Укол с зонтиком, помнишь? Ну, то есть все как, как в фильме и как в убийстве этого... Все время фамилию, забываю, болгарского диссидента, которого зонтиком-то прибили с Рецином на, в Лондоне. Погуглите, пожалуйста. Вот. И э, РЖД пишут, что готовы организовать поездку мечты Меркель по Трансибу. Она где-то э, так неосторожно заявила, что у нее мечта, в общем-то голубая мечта, да, прокатиться по трансибу. они говорят, мы «Ну, тебя организуем. Я думаю, что половину, когда она проедет, она скажет, лучше бы меня старуха зонтиком заколола, да? потому что я помню, как мы так и не проехали по Транссибу, а это тоже, кстати, у меня была мечта, но я понимаю, я в тюрьме сидел, я понимаю, к чему готовиться, да, на Транссибе. А Дэвид Боу в свое время, в 70-е годы, и когда ехал из Японии, из Владивостока поехал на поезде, причем в общем вагоне в Москву и дальше в Калининград. И вот он много интересного рассказывал. Есть в Ютубе и в интернете вообще его так интервью на эту тему. Поэтому Ангел Меркель, наверное, наслушал Дэвида Боу и решил тоже так зажечь с, моряка, с моряками. Ну, кто-то интересовался ее судьбой до того, как она стала э -э, главой Германии, что она училась в Донецкой области, была студенткой. Так что какие-то, видимо, у нее ностальгические нотки там сохранились. Маркова укололи, да, Марков, точно Марков. Пишет Георгий Дмитров. Георгий Дмитров? Нет, Георгий Дмитриев. Это был командир коммунистической партии Болгарии который э, обвинялся в поджоге Рикстага И, кстати, Рейджи Дмитрова, это, это классика. Очень серьезная вещь, очень такая ироничная э, по поводу... Вот, он был оправдан. Фашистский суд его оправдал. Это к вопросу о путинском суде. Георгий Дмитров был командиром Болгарской компартии. Его обвиняли в поджоге Рейхстага и суд его оправдал. Фашистский суд в Берлине. можете себе представить, вот путинский суд кого оправдал? Никого. Никого. Какой-то единичный был случай. Ну, Павленский даже не удостоился даже снисходительства. Хотя поджог двери. Российский суд отклонил иск семьи Рауля Валенберга к ФСБ. Да, но я напоминаю, что Рауль Вален... Валенберг это тот человек, который швед, который помогал, он шведский дипломат был в Венина, он помогал спасать евреев из концлагерей и э, очень много добрых дел сделал хороших. В 1945 году по какой-то непонятной причине он был арестован ГБУХой. Советской, ну и по всем данным погиб в Лубянской внутренней тюрьме. Там, расстреляли его от голода, он погиб, там, я не знаю, это уже дело третье. Но вот э, семья требовала, чтобы предоставили данные, какие-то очень смешные данные предоставили, и обратилась в суд к, с сыскам к ФСБ. А что же сказали эти внуки Дзержинского, которые всячески бьют себя в грудь и говорят, мы в КГБ, мы там туда-сюда. Они говорят, а это не мы. Вот что они сказали. Отказали на основании того, что ФСБ не является преемником КГБ. То есть они сказали, мы не преемник КГБ, мы преемники ФСК, Федеральной службы а, этой, контрразведки. А ФСК-то преемник кого? КГБ, ну, про это промолчали. Вот на этом основании отказали. Это к вопросу о путинских судах. К вопросу о путинских судах. Ну, я могу сказать вот семье Валенберга, что не за чем обращаться с иском к ФСБ, нужно обращаться с иском к России. Россия же является правоприемником Советского Союза. Это официально, и тут никуда не скроешься. И реально было совершено дикое преступление, совершенно ненужное никому. И по-хорошему извиниться перед ними, сказать, ну да, там какие-то судоплаты вы со всей этой братвой накосячили. Те, кого они сейчас, вот эти вот ФСБшники, они же этих людей превозносят. Они вам фильмы про них показывают, какие они офигенные все эти судоплаты. Вы. А они же как раз и убили Валенберга. А вот а это не мы. Там это они, а здесь это не они. А как отвечать не они? Охереть не встать. В Канаде заработала самая длинная в мире туристическая тропа. Мальцев, вы не прочитали мой донат с вопросом. Ну, прочитаем. Почему не прочитаем? Да, у канадцы, я так понимаю, хотят быть длиннее всех. Они маршрут 24 тысячи километров туристическую тропу сделали, делали ее 15 или 20 лет, и проходит она через 15 тысяч населенных пунктов, а, 25 лет они ее делали, видишь, я наврал. Я так вспоминаю сразу, когда э, всегда была самая длинная улица, вторая продольная, потом канадцы, наверное, нас услышали, сделали самой длинной улицей Янг-стрит которые 1896 километров, они просто к, к этой улице приплюсовали шоссе номер 11, и все нормально, и, сразу... и у них получилось, то есть они хотят быть самыми длинными, ну, в общем не возбраняются, почему нет нормально, но они что-то для этого делают в России для этого не делается ничего для этого что-то делал Советский Союз а Россия вроде как и не правоприемник так же, как эти ФСБшники, неправоприемники, КГБ. Пишет Мальцев, Боюн. Боюн. В берегов Австралии нашли город осьминогов. Представляете, то есть там какая-то скала, и в ней живут осьминоги. И много. Обычно они живут по отдельности, потому что они конкурируют, а здесь они все вместе живут. У них можно про них мультики снимать, прямо это, как-то как это описывать э, какое-то произведение. Вот кто детские сказки пишет, вот может про город осьминогов написать теперь совершенно смело, со всеми персонажами. Вот тут в чате нам подсказывают, что появилась новость, что якобы нашли человека, который Ляски наступил другой по голове, должен дождь заявил. Так что ну, это быть... хорошо было бы. Было бы хорошо. Да, кстати, вот мы про порт. Порт не показали, который Олег Перв купил. Вот он, вот такой порт в Барселоне. Такой молодец. Вот такие вот дела. Так. А это вот интересное тоже такое повесили, а это ВВП. Когда со странами третьего мира Россию сравнивают, люди не соглашаются. Говорят, вот посмотрите, изменение ВВП за 2014-2016 год. Руанда плюс 18, Сенегал плюс 16, Кения плюс 14, Уганда плюс 12, Судан плюс 12, Россия минус 8. То есть как-то и уже и не катится. Так. Что-то я еще вам не показал. Пишет, у нас не третий район. У нас а... не оправдывают. Да, у нас не оправдывают. Это точно. Кстати, у Сталина тоже оправдательных приговоров было достаточно много. Но относительно современного периода. То есть у Гитлера со Сталином по 10-15% оправдательных приговоров. У Путина менее процента. 0-0% хрен десятых процентов. У некоторых судов вообще нет. У некоторых районных судов сейчас вот за время э, нахождения у власти Путина нет ни одного оправдательного приговора, ни единого, представляешь? То есть говорят, ну следствие очень качественное стало. Я наслышан и, и, и вижу это качественное следствие, просто жесть какая-то. А вот в Индонезии крокодил убил заклинателя. Это уже не первая новость про а, шамана в Африке убил, помнишь, мы рассказывали. А тут в Индонезии заклинатель пришел, что-то крокодил хотел его заклинать, а тот взял его и убил. Причем я так понимаю, что он должен был выяснить у крокодила, не убивал ли он там какого-то человека до этого. Ну, видно, выяснил. Вот. И Таджикистан который так поддерживает Путин, выпустил инструкцию по трауру. И я прочитаю. Значит, Все обряды похорон и траур должны проводиться без убоя скота и без предложения еды. То есть поминальных обедов нельзя. В том числе обряды третьего дня, сорокового дня и годовщины. То есть нельзя поминать Поминки обычные такие делать, представляешь? То есть, ну и так далее. Там не, не, плакать можно, значит, э, однако запрещаются громкие причитания. Нельзя посыпать голову землей, рвать волосы, царапать лицо, а также заказывать специальную плакальщицу нельзя. Представляешь? Ну, честно, вот, э, разрешается тут марлевый платок, широкие платья, штаны синего цвета. Представляете, это вот будущее. Это вот, если Путин еще просидит, хоть сколько-нибудь, это наше будущее. Нам будут рассказывать, где можно плакать, где смеяться, где можно сморкаться, где пердеть и так далее. И, и, да, и просто жесть какая-то. Да, то есть... Безумцы. Да, мы еще раз напоминаем, что эфиры идут каждодневно по будним дням в 9 часов вечера. И вот наш зритель очень хорошую идею подал всем, кто сейчас смотрит. Она смотрит сейчас больше 8 тысяч зрителей. Поставьте лайк, чтобы проверить, насколько честно ставят лайки сам YouTube. Чтобы мы увидели и сами вы убедились, так ли это, что говорят, что лайки списываются. И подписывайтесь, соответственно, на канал, на официальный канал подготовка большими латинскими буквами. Угу. Так. Тут идиотские вопросы любят задавать мне Мальцев, наш канал Вата Шоу, собирает деньги на боевые дроны для Всу много уже летают. А кому помогаете вы? Ну, честное слово, деньги на боевые дроны мы точно, точно не собираем. Так что в данном случае, блин, представляете, не помогаем мы боевыми дронами никому. Помогаем мы очень много или мало революционерам и тем, кто против Путина. Помогаем всем тем, кто желает избавиться от власти Путина. А каким образом это будет при помощи боевых дронов или при помощи безоружных людей, это для нас не имеет никакого значения. Мы поддерживаем любой вариант. Так.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 «Из Калининграда с любовью» Спасибо «Епискот Терман за Родину до Сталина» <свят> До Сталина, да, это, <свят> спасибо «Блинкс Кюргетт, только сейчас узнала революция, не поздно готовиться и где достать огнестрельное оружие» Ну, это мы не можем вам подсказать Готовиться никогда, не поздно Алексей Калининградский. Собрал сегодня грибов и поймал себя на мысли, что если этот режим продолжится, за сбор грибов платить налог придется. Нет, товарищи, на это я не подписывался. Не ждем, и а готовимся. Дядь Слав, здоровья вам. Спасибо. И Алексей, интересно, где он грибы на Курской косе собирает, на Балтийской косе. Там много грибов. Очень Кот верный, Мариночка. Всем привет. Денежка на усмотрение. Революция неизбежна. Как утренний восход солнца. 5.11.17. Главное не ссать. Разве Росгвардейцы будут умирать за бабло? Готовы и ждем. Да у них и баблат нет никакого. Так что умирать они точно не согласны. Снежок, спасибо. Олег Шереметьевский. Горячий привет всем. Кстати, у сто 100% есть двойник. Знакомый ФСОшник рассказывал, и как его используют? Так что, кого именно удастся взять? Еще большой вопрос. Придется делать ДНК-тест. А нам какая разница? Нам вообще безразлично. Какого Вову взять? Вообще не имеет ни малейшего значения вытащить его из мешка, показать, по телевизору сказать, вот мы взяли Вову. Ты Вова? Да, я Вова. Все больше. Там пусть другой бьет себя копытом в грудь, что он настоящий Вова, это уже не имеет вообще никакого значения. Сергей, Вячеслав, читали ли вы мое письмо от 14 сентября? Интересна ли вам данная тема? Будет ли ответ? Сергей, я ну, я все письма читаю, надо посмотреть. Ты тогда пометь, какое это конкретно от 14 сентября. Просто вид. А, слушай, ну это как раз то письмо, наверное, про которое я тебе говорил вчера. Ты, я говорю, от 14 сентября. Да, все, все прочитали. Да, тогда Опять, скажем, да. Ответ тоже написан. Просто ви, Вячеслав, будет ли э, как-то котироваться нынешнее бездарное образование 90% при народной власти? Или как? Е еще, если можно, все донаты зачислить на рифкоины. Ну у нас другого, бездар... да, Стан у нас магнатом. Да, у нас другого-то образования нет, так что будем пока так. А куда деваться? Вячеслав, слава. Слава Путину даст пинды. А мы поддержим, чем сможем и как сможем. О манипадмихум. Бой всех живых существ. Тиль всем в одно место. под манипадмихум, это да. Андрей Рязань. Посмотрите ролик Камикадзади, он рассказал про поджоги 21 августа. Там сожгли 89 человек, которые отказались продавать свои дома под участки элитных домов. Ростов-на-Дону, донат на Ревкоина, пожалуйста. Uh -huh. Не, ну Про поджоги в Ростове мы знаем, но про такое число... Я, кстати, не оспариваю, я вполне допускаю, что там не все так чисто, когда говорили, что там какие-то незначительные жертвы. Николай Грибоедов, Дозрасс, 5.11.17, присоединяюсь Боевик боевику Мальцева, сегодня впервые посмотрел художественный фильм «Дурак» Юрий Быкова, всем соратникам рекомендую Школу ненависти». Ашкала, «Школа», да. К режиму перевалилась за грани уже простой и лютой не ждем, готовимся. Да. Дрона, Зеленоград» посмотрели. Спасибо. Спасибо. Роман Тула, на помощь Марку Гальперину, Дядя Слава, как вы видите… Организацию работы полиции в первое время после 5-го чтобы минимизировать случаи беспредела со стороны разных гопников. А мы говорили, что в основном здесь не полиция должна быть, нужна милиция, народная милиция, нужно, чтобы муниципалитеты выделили из своего состава. Я не имею в виду муниципалитеты нынешние, да, а те, которые народные народное собрание быстро, там, в течение дня можно собраться, избрать старшего, да, там, и... Каких-то людей, которые э, и тех, кто желает добровольно оказывать помощь и все. То есть на, на первом этапе так и должно быть. То есть э, какие-то военизированные отряды из местного населения и все. Они сами могут проконтролировать свою территорию, чтобы там не было никакого беспредела. Народные дружины. Да, именно народные дружины. Сергей Краснодар, на добрые дела. Сегодня в интернете случайно наткнулся на расклад на вас и Путина на картах Таро по месяцам на 2017 год. Все совпадает, что, что ты, Слава, говоришь. рифкоин, спасибо. Максим Пьер, на катапурту для Вовы, спасибо. Никита, здравствуйте. Не работает оплата на Ревкоина через карту, зачистите, пожалуйста. Хорошо. Да, конечно. Спасибо. Старче. На круассан, же. да, спасибо. Владислав. Из Космерсхайма. Надел революцию. На дело революции зачислить на Коин. Спасибо. Невада 88. Привет. Хотел узнать, выборная дата рок-н-ролла связана с праздником Ночь Гая Фокса в Великобритании? Да, в том числе, конечно. Ну, так совпало просто. Не 7 ноября же. Ну, столетие революции. Делать революцию надо, но не 7, -го, чтобы уж... А то это слишком ассоциируется с коммунистической революцией. А у нас же... Как бы есть люди, которые симпатизируют коммунистическим идеям, но мы хотим всех привлечь, а не только тех, кто симпатизирует коммунистам там или кому-то еще. Димон на поддержку. Спасибо. Михаил Горбачев. Сын в Египет на море хочет. Когда откроете? Павленский художник, акционист во Франции. Когда пригласите? Обещали ведь. Ну, Мы не имеем с ним связи. Феодосий, Вячеслав что то будет со страховками после революции. А ничего, будет страхование в любом случае, в любом мире, в любом обществе. Какая его форма будет? Будет наверняка государственное страхование и частное. А когда в Египет э откроем, ну я думаю, что в этом вообще проблем нет. То есть, э когда... Власть возьмем, тогда и откроем в Египет маршруты. А почему их не должно быть, почему они должны быть закрыты? Надо просто э, следить за безопасностью, не воевать, где попало по миру. Тогда и не будут самолеты взрывать. Челлен, привет, хунта Виль. Спасибо. Спасибо. Андрей Анатольевич, извиняюсь, что давно не донатил. С каждым месяцем все труднее рассчитать бюджет пенсионера. Не ждем, и а готовимся. Вы берегите себя от бледной моря. Спасибо. Кирилла Зеленограда, на билет домой. Спасибо. Спасибо. Тарас Войновский, на победу. Зачислите на рифкоины, конечно. Ларис, Санкт-Петербург, спасибо. Валера Вербилки. Спасибо. Анна. Добрый вечер, Вячеслав. Пишу впервые, надеюсь, прочтете. Не могли бы вы поздравить с днем рождения мою маму Галину? Она еще два года назад начала смотреть вашу передачу. Спасибо, мы с вами, мы в вас верим. Галину поздравляю от всей души. Большое спасибо вам за то, что вы наш соратник, два года это дорого стоит. Я думаю, что у нас всех все получится, и я думаю, что следующий день рождения будет в свободной России. Вадон, немного, но постоянно. Спасибо. Лариса Санкт-Петербург, всем привет, Сергей на адвоката. Спасибо. Вера Засульев, добрый вечер, на ваше усмотрение, зачислите, пожалуйста, рифкоины. Спасибо, Эдуард. Сколько у меня рифкоинов? Присылайте, пожалуйста, свой mail, и тогда вы будете знать. И, и, и на сайте официальном есть раздел, где можно проверить рифкоины. И есть еще сайт рифкоинов. Туда тоже заходите, там есть все реквизиты для проверки и для зачислений. Усы, лапы и хвосты. Посильная помощь в Москву приехать не можем, помогаем рублем. Так, Александр Хабаров с Наревкойной. Евгений... Э, Что тут написано? Опуги. Я вообще не вижу просто. Ага, и Якут. Спасибо, Алексей из Вышнего под Познос. Спасибо, Александр Нара на катапульту для Вовы. А, ну это мы уже вчерашний день читаем. Спасибо большое. Спасибо. У нас... А, еще тут есть время давай чат почитаем вот видимо пишут про того кто напал на Ляскина. Лязкина ага. за ему 36 лет уроженец Ленинградской области ранее он проходил наблюдение у психиатра молодец какой какой молодец. Надо посоветовать ему хорошего психиатра. Да? Слава, а если рубль не обрушит революцию, все равно случится. Конечно, случится. Рубль тут даже и ни при чем. Дмитрий Медведев заявил, что в этом году падение уровня производства было приостановлено, а в следующем пойдет рост. Так ли это? А? А в следующем обещает рост нам Дмитрий Медведев. Медведев, сказал, да, что, да. Так ли это? Не, рост будет в следующем году, если мы возьмем власть, все будет отлично. Вот тут какой-то слава в тебя люди поверили, хоть и немного, но поверили. Но это какой-то этот... Люди не в меня поверили, люди в себя поверили. И это очень хорошо, что люди поверили в себя, потому что это этого я и добивался, чтобы вылечить людей от страха, и чтобы они поверили в себя, потому что в меня что верить. Я смертный, я из костей мяса. Сейчас есть, завтра ну, там, как упало упал что-нибудь вон с неба, камешек и все. Как Высоцкий, я всегда вспоминаю, я очень люблю читать, Черновики поэтов И там понятны мысли И вот у Высоцкого в Черновике написано День придет, меня пушинкой Ураган сметет с ладони Ураган зачеркнуто И написано ветерок Ветерок смахнет с ладони Не ураган сметет, а ветерок смахнет Поэтому что тут говорить? -то? Каждый хорош на своем месте. Так. Сколько шуб можно поместить в одну моль? Хорошая такая задачка. Так. Вот человек пишет, 17 ноября исполни, исполнится 20 лет содержания меня в плену в качестве сумасшедшего второй группы инвалидности по недееспособности без назначения опекуна. Нужен праздник. Нужен. Так. Пауль Сидов говорит, что борода, что сила мужчины. Это сила мужчины. Так, ну спасибо, что вы нас смотрите. Мне тоже доставляет огромное удовольствие общаться с вами и через чат, и через телефон. Завтра, наверное, или послезавтра мы номера дополнительные дадим, как нам можно позвонить, как можно связаться. Давайте те наши сторонники, которые объединены в регионах, уже проводить скайп-конференции. То есть выходите на нас, и мы... Я готов проводить скайп-конференции, готов вебинары и так далее. Привлекайте большое количество людей. Так что не ждем, а готовимся. Выходим мы на стартовую прямую. Будем мочить козлов. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.